Ну, лицо видно там, если что. Абонент временно недоступен Перезвоните в Куше Ой Все, все, все, не боимся Она уже брюшко свое дает гладить Балдеет Мурчит. Тихонько-тихонько мурчит. Потому что такое страшное. Такое маленький такой. Маленький маленький. Красивый. красивый. Да. Ну, не такой да. хороший. Вот такой вот Такой хороший. Да. Маленький такой мамки, хотя скажи. Эту маленькую девочку зовут Зефирка. Она очень красивая и почти полностью белый котенок. Она ищет дом. Нашли мы ее возле подъезда, накормили, напоили, помыли. Котенок почти полностью белый, но немного отдает сыриной на спинке и полностью серый хвостик. У Ее голубые глазки, но очень любит играть со шнурочком и ищет себе семью. Она уже мурчит и вот прислоняется к экрану, но очень-очень ищет себе хозяев и хочет их найти, чтобы ей давали любовь и ласку. Хозяин найдись, Зефирка.